По этой причине я стал смотреть, как люди решают это недоразумение. И зацените только, на что я наткнулся. Это очень здоровский миниган, собранный полностью из лего. У него идеальные формы и потрясающий пласт патронов, свисающий прямо до земли, как подобается. Единственным его минусом является тяжелый вес. Все остальное считайте, что идеально. Да и стреляет он очень бодро. С банками энергетика справляется только так. Не верите? Да вы сами посмотрите. Скорпион. Чехословацкий пистолет-пулемет разрабатывался для вооружения танкистов, связистов и военнослужащих других специальностей. Скорпион был принят на вооружение в ЧССР в 1961 году. Отсюда, к слову, и цифра 61 в его названии. Из фишек этой модели сразу же хочется отметить ее чуть ли не идеальную схожесть по внешнему виду.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 Он находится в обойме 5 секунд и при попадании взрывается, что может пригодиться на некоторых миссиях и страйках. Именно такое предназначение в игре было у этой пушки из Destiny – Zen Meteor. Автор идеи сделал игрушку максимально большой и правдоподобной. Я бы, думаю, издалека даже мог подумать, что это настоящая винтовка, Честно слово. Особенно классная и эффектно она может стоять на сошках. Это вообще как выставочный экспонат получается. Прицел в оружии, кстати, рабочий. Жаль, он не стреляет. Так бы и правда оригинал не понадобился. Даже на полигоне. Теперь я поведаю вам о созданной в Штатах в 2016 году самой легкой на тот момент полуавтоматической винтовки. Модель пользовалась спросом в том числе из-за того, что ее разработчикам удалось уместить мощь крупнокалиберного оружия в относительно компактной и легкой винтовке.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 Думаю, классно, что изобретатели того времени настолько продумывали то, что они создают. Вернемся к самой копии из Лего. Это интересно. Автор молодец, получилось классно. Точь в точь, как и должно быть. А это обалденный космический пистолет, который отличается от всех игрушек Лего как минимум тем, что он светится. Причем делает это довольно таки неплохо, очень ярко. Кроме того, у него нестандартные формы все эти какие-то проводочки, протянутые из задней в переднюю часть, что-то будто бы перемотанное, красивые фонарики, и даже вон необычная прикольная пимпочка на конце дула. В общем, это реально веселый, игрушечный, я бы даже сказал, мультяшный вариант пистолета, который как никогда клёво может смотреться в нужной обстановке. На нужной полочке, так сказать. Потому что, будь я его владельцем, мне было бы нереально жалко с ним играться. А вдруг кто-то заденет его, или я сам выруню это чудо. Оно было бы «моей прелестью».